Привет, ребята, как дела? Джей, это Джей, Джей. Я Джей. И сегодня я покажу, как снимать макро, не тратя на это деньги. Макросъемка — это когда вы снимаете маленькие предметы крупным планом, увеличивая детали, которые сложно увидеть невооруженным глазом. Например, на монетах вы сможете прочесть все надписи и разглядеть мельчайшие детали. Если вы продаете через интернет, это хороший способ показать текстуру и качество ваших товаров. Эта техника также покажет во всей красе, сделанный мейкап. Как правило, специальные линзы очень дешевы, но вы можете все сделать за даром. Бесплатно. Просто переверните ваш объектив. В идеале лучше использовать реверсивное кольцо, которое позволяет устанавливать объектив на камеру обратной стороной. Но у меня такого нет, поэтому я просто переверну линзу и буду держать ее рукой. Вот так. Здесь нет высшей математики, но теперь вы сможете фотографировать макро. Плохая новость, что вы не сможете использовать кольцо фокусировки. Вам придется отдалять или приближать камеру к предмету съемки. А глубина резкости так мала, что вам, возможно, придется зажать диафрагму и добавить света. Если вы экспериментируете с огнем, не испалите объектив. Используйте штатив, чтобы стабилизировать камеру. Я бы посоветовал использовать, например, 50-миллиметровую линзу. Чем древнее, тем лучше, так как вы сможете управлять всем вручную. Не на всех новых это возможно. Пришлите фото на мою страницу в Facebook, и если хотите, я покажу их в блоге. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте кликнуть подписаться. И если вам понравилось, можете смело поделиться. И как говорит Арни. I'll be back two weeks. через две недели. Take easy, guys. Have a nice Не унывайте, ребята, Bye. и всего вам. Пока.